Самое главное период твоей жизни это 20, 40, 60 смотри, значит В 20 это сейчас я выгляжу В 40 он Потому что 2003 он сделал Брюс всемогущий, вот он 40 Вот ему 60, уже что-то начинается Старение 60 лет начинается, поэтому успей Тебя осталось 40, потом 60, уже скоро уже уже заканчивается 20 лет, другим начинается, поэтому делать два раза ночь, день, ночь, день. они там делают США, ты из США будешь ли там их наймешь что-то и будет. Вот, 2003 год. 203 год, вот, именно так вот. Если нажмем на Джина Брюса, то ему уже 60 конечно, вот вот лицо. Ага. В принципе, тут уже не нужно показывать. это канал тоже прикольный. Вот так, как-то. А этот. Как-то быстро время летит, я Где тут нас? Mm, блин. А ты сейчас зайдешь что-то такого? В принципе, схраняй ролик. Джейм Кэрри. Где? Не понял это что новое альбом его? Фильма. Я... кому-то 3-4. Угу. В общем... Что-то да не понял. Вот нашел sonic он даже делал. Все по старому. 60 даже глядел. Сейчас найдем. Фильм. Может быть, я не мастер. Гумор обличья. Вот очень похож на кого-то он. Так, ему где-то 20. Честно. 20. Еще раз. Дата выпуска 1918. Когда он родился? 1962. говоря, 20 лет. Да я в шоке, ему 20. Вот вот даже так. говоря, никак не изменилось. прическа вообще не имеет значения, но, но немножко имеет. там. 20 лет он так выглядел грубо говоря 20 40, 60 это критический момент успеем пока есть вот эта возможность и два раза больше с ними уже что будет да может пересмотреть пока